Как вас зовут? Артем. Э, полное имя? Хохлов Артем Викторович. Откуда сам? Сам это, вообще родом с Казахстана родился. По 94-м приехал в Сибирь и сейчас проживаю все это время. Ну, с 94-го, в область, город Междуреченск. Угу. Семья есть? Гражданский брат. И дети? Гражданские. В армию когда пришли? Я добровольцем пришел вот да, в армии да. не служил, нигде не воевал. А добровольцем когда записались? Это контракт, как, контракт получается, 10 мая я написал. А в Украину где зашли? Где зашли, я так и не понял. Ну, я ориентируюсь плохо по географии, как говорится, два. Вот... Но территория России какая была? Да я знаю, что нас только привезли где-то километров 5 от севера Донецка. И какие-то, ну, в городах там мы недолго находились, которые уже были захвачены, как говорится. А когда плен взяли? 28 мая. А зашли в Украину? 10-го, да? Нет, зашли, по-моему, 11-го прилетели. 11-го. А должность какая? Ну, рядовой. А сколько платили? Получается, нам за два месяца заплатили это чеченских, ну, добровольцам через Чечню шел. Чеченский, это вы через Чечню мы вы вышли, да? Вот да, это да. там у них Ахмат, это есть да, нет, вы в Ахмате да? были, да? Ну, получается, да. Ну там один только это как, кто отправляет добровольцев, одно место через мэрии города. Не, я понял. Но у них вот это, которые формируют добровольцев, это Ахмат называется, да? Вот это ну, организация или что-то. Ну там к их, в их все Ахмат, сила а Ахматом Ахматов, мы все там не называли никто. Я понял. И сколько заплатили? За два месяца 300 тысяч получается, и еще обещали, кто, ну, когда домой приедешь, тебе суточные по 53 доллара за сутки. Плюс? Да, от, это от военкомата уже. Это по 150, и... по 150 тысяч рублей, плюс по 53 доллара суточные, да. да? а почему пошли воевать? Ну, мне, во-первых, было, я, как, когда я смотрел видео вот это, где набирали добровольцев, там командир был, не чечен, а русский, вот именно, что говорил, я пока не убежусь, что хоть и, там в армии там какие-то там, есть у кого там какие-то познания в войне, не убежусь сам, да, потому что понимаете команды, вперед вас никто не закинет, получается. И я думал, так как я не служил, нигде не воевал, то есть я на два месяца поехал, ну, как бы сказать. И интересно было, что здесь на самом деле, потому что с двух сторон грязью объявляет. ну, Украина и Россия, Россия и Украину. И для себя, ну, и думал, там, не будут никуда не закидывать на первой линии, как говорится, обороны. Думал, ну, там, помогу, там, патроны, не патроны, там, чем-нибудь помочь таким. И домой уеду. А в оконцовке у нас, получается, попал я в штурмовую бригаду, и вот мы заходили в Северодонецк. Это Выбрали северо я так понял, да? Заходили. Ну, то есть там большие бои были, очень ожесточенные. Были минометные, да. Там прям, прям это, прям постоянно убили. Это я в день, самый нормальный день, это когда я 3-4 раза под минометы попадал, под украинские и под свои тоже иногда. То есть, ну, я для себя так и не понял. Вот вы записались добровольцем, да? Ну, что было причиной? Деньги? Вообще Идея? Деньги, идеи и узнать все таки познание же тоже. Как... А чем занимались, до да, того, как это, Какая работа? Я до этого не упорщиком работал. Вот я месяц отработал, чтобы у меня на проезд был, и уехал. Я, получается, котлы ремонтировал в, кот в котельных. Угу. А сколько получали? Ну, где-то в среднем 50 тысяч там получал. А там 150 типа платили, да? А идея какая была, вот, например? Ну, во-первых, если взять, нам просто сказали, вот ЛНР, ДНР, получается, военные Украины долбят, закидывают нам также дома эти разрушенные, бабушек, женщин, всех показывали в крови, все то же самое, что и Украина сейчас показывает про Россию. Только при этом нам это, объясняли то, что... Сейчас они, братьев славянов, которые сейчас нуждаются в нашей помощи, добьют. При, при это, здесь это третья мировая, идет, получается, что она давно уже началась, просто сейчас уже такая фаза в ней. И то есть получается, когда Украина это, как он, соединится с этими с Европой, получается, Европа будет, потом нападет уже на Россию. Лучше воевать, получается, на, это, на территории Украины, по идее. Потому что сегодня эти дома страдают, потом наши будут дома страдать. И все. То есть, получается, когда придет в НАТО, они по -по пойдут, будут здесь стоять базы, ракеты ев европейские. И, то есть, получается, то, что здесь в данный момент идет Третья мировая, Оружие со всем Западом, Третья мировая, оружие, то есть, поставляет все страны, а руками воюют украинцев. То есть, получается, они, так и говорят, американцы не любят своими руками воевать. Вот. Я, я, я так понял, вы такой плотный фанат телека, Да. Нет, на самом деле, нет, я там много с флагами там, с нацистскими, там, с лозунгами фашистскими, там, с зихаем, вот эти, там, там много просто. Я нет, могу... вы, вы, вы, вот то, что вы рассказываете, вы верите в это? Нам вот что пока я, я вот, честно говорю, я даже не сомневаюсь, что у нас даже некоторые там ходили с, с этими, с... Не, не, вот вы это рассказали, Третья мировая, да, там украинцы, братья славяне. А украинцы, это же славяне, да, в принципе? Ну, там получается, если вот так взять, да, как, ну, где-то, ну, согласитесь, славяне процентов 40 на земле. Правильно, если не больше? Ну, вообще взять землю полностью. и То есть, как, то, как, то есть как всего как... мира 40% ну, это славяне? Я так, чтобы не это... Братья славяне, понимаете? Если, ну, так образно возьмем. Сколько если... человек живет на земле? Я в подробности в этом не даю. В смысле? Откуда цифра берется 40%? Что я, я, чтобы не обмануть, если я скажу 80% славяне живут, на меня обидятся мусульмане, там еще какие-то буддисты и все остальные. Если вот так даже возьмете 40%, я к чему планю? То, что если кому-то мы, мы будем кому-то помогать, все равно славяне будут страдать. Потому что... Мы это кто? А? Мы это кто? Вообще хоть кто будет помогать даже? Потому что, как ни крути, кому-то ты помогаешь, а кому-то... Вы кому как... помогали? Это, получается, кто просил ЛНРу, ДНРу, кто просил помощи? Ну, ну, там туда кому вы помогали? Тоже братьям славянам, получается. А это украинцы это кто? Тоже братьям. Но я же говорю, если ты кому-то помогаешь, кому-то все равно будет плохо. Тем более, это война. Она не может приносить... Счастье. Это не спецоперация? Это? Нет. Потому да, что даже, даже они сами говорили, это Третья мировая война. То же самое, что с немцами были. Вы даже сами подумайте, вот немцы напали на Россию. Да? Земли какие. То есть, получается, это не немцы. Это немцы, У них, их руками на нас напали. То есть, там же не были одни немцы. Где же они столько народу нашли, чтобы на нас напасть? Получается, это опять объединилась вся Европа. Мы, в данный момент сейчас неинтересно никому... Стоп, хохло! Макдональдс это, это, Нет, стоп, хохло, это, это уже каша какая-то в голове полная. Вы верите это в это все? Это нам, я вообще... Ну вы верите, я вот. понимаю, что там Сам... говорится, Скабеево Соловьев. Нет, нет, самое интересное, вот про че, почему война-то, вот, мы почему боимся? У нас много ресурсов. Нам не надо Кока-Колы, Макдональдс на самом деле. Сейчас война везде идет за ресурсы. Mm -hmm. У нас большие ресурсы. Когда говорят, что твоя семья может пострадать, ты начинаешь задумываться, если даже... Какие ресурсы? Ну У нас вообще ничего нету. Ни, газ, ни газа, ни нефти, ничего. У нету? Ну, получается, какие ресурсы-то? У нас сели, вся таблица Менделеева. Ну, хорошо, у вас есть ресурсы, и то есть, что Украина хотела русские ресурсы? Нет. Я же... Мир? Нет. Получается, я же говорю, нам говорили Третья мировая. Напали, идет нападение со стороны его. Вот вы говорите, нам говорили, вы в это верили. Ну, конечно. Верите до сих пор? В это? Уже как бы... Вот, честно говоря, я вот сейчас здесь сижу, реально, я, я представлял украинцев немножко по-другому. Например, как? Ну, это немножко ленивые такие, даже не очень много сильно ленивые. но ну, я их представлял слегка туповатые, ну, Мое такое, ну, нам. Угу. Потому что по новостям, это же про Украину постоянно нам говорили. До всех этих конфликтов постоянно. Хорошо, ленивые, туповатые, еще. Да. А в Оконцовке я даже здесь я посмотрел, да. То есть, даже эти, кто нас охраняет, они ну, раз сами берут и подметают, например, за собой. Они не берут военнопленного, не говорят: и ты, ты иди подмети. А утром стали сами за собой. Ну, смена кончается, они сами за собой подмели. Вчера я наблюдал, как один из охранников сам штукатурил, например. Я вообще был поражен От того, что мастершиных слов мало здесь я слышал. Даже когда меня в плен брали, меня пацаны брали лет 19-20. Я был в шоке, конечно. Ну, конечно, один там прорубил, но это нормально в плену. чего был в шоке, не матеряться, грубого слова вообще не слышал. Я так понял, что вы были за деньги сюда пришли воевать, за, за этот весь бред имени Скобеевой, Соловьева, Симоньян. И честно, и все вещи. Я их мало смотрел. Не, ну, это то, все, я по что... основном работал после Нет, Начали... это, это, это все, что вы говорите. Это все, что вы говорите. Вы, Будет, это они говорят. Но Правильно. Это, это телек. Это, это что? Пропаганда. В, в курилке говорили вот так, мужики, больше mm -hmm. вот так. Или что я успел во время обиды посмотреть? Хорошо. А что... Стреляли? Я? Да. По мирным нет и по военным нет. А что делали? Ну, получается, нас с 5 километров до севера, до Донецкого, как это, закинули. Мы, получается, были просто все это время под обстрелами артиллерии. Под первую артиллерию мы под свою попали. Все остальное мы попадали под украинскую были артиллерии, то есть я в день это это попал по артиллерии, это когда уже где-то в метрах пятнадцати-двадцати взрывается, я считаю, а что там дальше, я уже это не считаю, я попал под артиллерию. Так что лежали просто 10 дней в Украине Почему? -то. Передвигались, то есть. Но не стреляли, да? А в кого там стрелять? Там лес по леса полосам. А если мы бы там заходили, там, например, в базу отдыха, там никого а, не было. А как взяли? в плен? Взяли. Мы зашли в север Донецк, получается, там были дома свои. Мы зашли, получается, зачистку сделали, а там дети, как старики женщины, ну, как всегда. И все, то есть ни, ни боев никаких не было, никто не взрывал ничего никак. Артиллерия тоже удивился, вообще не работала ни с обоих сторон. Обычно, если мы, например, заходим, по нам... Я понял, а, как взяли. А взяли, мы, получается, зачистили, я себе, ну, я понял, как, ну, как, я же никогда в стычках не был, скинул себе бронежилет, этот магазинный, вышел просто на улицу. А был 23 мая, день пограничника. И это, сколько их там, четыре погранца, бушники были. Мы, говорит, и женщина с ними. Она говорит, я говорит, покажу его здесь магазин. И все, я говорю, а что здесь магазин есть? Они так есть, сейчас женщина покажет, мол. Я говорю, там русские берут деньги, ну российские деньги, потому что я, когда приехал, я же платил... Я думал, ну, с кэшем приехал, 150к... Нет, ну... не, я это домой отправил, у Мне, получается, вернули за проезд Чечены, они возвращают по прибытию, и, то есть, у меня 7500 где-то еще осталось. Я думаю, куда мне еще полтора месяца здесь находиться? Ну, и деньги. Думаю, пойду, что-нибудь посмотрю, там прикуплю. И все. И пошли мы, метров 200 прошли, и, получается, солдаты украинские, это, между девятиэтажками, я, мы на пятак вышли вдвоем, и, получается, они выбежали. А там уже, получается, как неразбериха была, все в разных камуфляжах, уже непонятно, кто, кто был, короче. Ну, я понимал, что это все слои. И мы вот вышли на этот пятак, и украинские солдаты, получается, выбежали. Просто оружие ложьте и идите к нам. Я думал, это наши вообще. И все. Я положил оружие с мужичком, и мы подошли. И получается, мы подходим, смотрим, а это не наше, оказывается. И все, нас связано. Короче, вы приехали и взяли участие в этой мировой войне, правильно я понимаю? Ну, это потом история докажет или не опровергнет. Я точнее могу, не могу сказать. Я понял. Хорошо. Защищали славян братьев, да? А других Нет. братьев Славян. Я же вам говорю, получается, Европа, как нам объясняли, Европа... Да нет, я, я, я, ну, я не спрашиваю, что вам объясняли. На. Что вы делали в Украине? Я же высказал свою точку зрения. Защищали славян, а других славян также взяли участие в Третьей мировой войне. Это начало уже или разгар? Это? Да. Я, я вот, честно, да, я вот... По потери у нас так не говорят, сколько я здесь, а... а... Вашего телевидения от вообще здесь людей слышал. Я бы, чем быстрее бы она закончилась вообще, тем для всех было бы лучше. А как закончите? Миром. Не русским, не американским, просто миром. А то есть здесь воюет Америка, Да. Здесь не обязательно... Ну вот, это Европа. А? Сейчас подсчитай. Когда я говорю Америка, вы говорите, это же Европа. Когда я говорю Европа... Так кто не вы... Нет, я спрашиваю, я не могу понять, кто воюет. Это Европа воюет в Украине руками украинцев или Америка? Европа. Я... А зачем это Европе? Хорошо. А ресурсы? А то есть, а вы в курсе а... нафтового эмбарго для России? Это что такое? А вы не знаете, что это такое? А то что, то есть на другие рынки сейчас э, смотрит Европа, не на российский газ, санкции, вы слышали это слово? Слышал. Вот мне... Ну, это, ну, простыми словами. Я знаю, да? что такое санкция. Да, ну, мое мнение. Ну, вот... какие ресурсы? Они все... Я вообще, мое мнение, да, вот война или что-то бывает, да, она какие-то плюсы все, все равно дает. Мое мнение, да, вот железнозаймыст нужен России. Лет на 50. И тогда у нас там опять будет производиться внутри промышленность и все остальное. И все. Мое мнение, что санкции... Чем больше шанс, санкции на нас, для нас это лучше. А чтобы развитие было, да? Конечно. если да. взять даже простую Волгу, машину, Ниву, да? В свое время, когда мы у нас ее в России делали, Чайку, автомат там был. Это а был топ, да? Потом мы просто... Как получается? Мы промышленники посмотрели, у нас все есть, будем за копейки промышленного это все продавать, менять газ и будем покупать. Зачем нам что-то свое производить? Но ну, это мое мнение. Как такие машины делали-делали, потом раз и оказывается, у, у, у, а Нивами, Нивами и Волгами на, на них до сих пор ездят. А сколько, сколько вам лет? Мне 37. 37. 37. Я старший ваш. А вы вот такой человек Советского Союза, вот такой... Прям... Ну это плохо или хорошо, дядя? Не нет, ну я просто говорю. Вы знаете, а вот 37 лет, вы моложе жигули. меня, да? Вы знаете, как вообще родились марка машины Жигули? Жигули? Да. Вообще нет. Это известная марка, да? Жигули, да. Русская? Да я про Волги говорю. Нет, ну я говорю о Жигуля. Ну вот вы говорите, что... Вот, вот в автопром, да? Вы говорите там Волги, да, вот Жигули. Откуда вообще, как родились Жигули? Вы Ну из Запорожца тоже да. хорошая а Из ФИАТа итальянского. Нет. Потому Нет. что Нет. в Советском Союзе ничего не было. Вот. И они взяли вот эти линии ФИАТа, перевезли в Советский Союз, и на базе линии ФИАТа сделали Жигули. Это развитие. А китайцы? Они все штамповали, штамповали, как я Что? Помню. Нет, а при чем здесь штамповали? Ну что, китайцы свое производят. Ну, сейчас, а говори, что, сейчас? сейчас хорошие, качественные вещи поездки. Какие? Ну, они просто дороже. Я не знаю. Я, я... Вот взять, да? Ну, ну какие вещи? Вы... Я в Китай, когда съезжу, но я туда не хочу ехать. А. Я вам все точно расскажу. Потому а, что а где что вы я были, а кроме Кемерово? В Казахстане, в Новому Рингое был, в Череповце был, в Мурманске был. Я тоже был в Новом Рингое. Когда это... мне было в 18 мне было. Просто... Я там жить не хочу. А мне там, с одной стороны, понравилось, уроков меньше. Ну, потому что тундра, в основном, Здесь с, с немцами общался, в принципе, нормальные Отпись. люди. Ну, а знаете, почему он там нормальный? А знаете, кто Сибир э -э строитель э ну, строительство сделал, новый да. Венгло построил и так далее? Кто-то их как свои они стали где да? Нет. Знаете, Нет? кто? Кто? Не знает. Немцы. Не, я просто... Украинцы. Вновь это. Украинцы, белорусы. В каком году был построен новый Давайте сделаем так, что если по истории у меня два, по географии у меня два. А в чем мы сильны? Я? Да. Как в чем? В пропаганде, в идиотизме. Ну, я смотрю, Третья... вы берете участие в начале Нет. Третьей мировой войны. Давайте, Я нигде не был, ничего вы... не знаю. Вы... вы меня спрашивали, почему я здесь. Я вам сказал, нам сказали так и так. Я приехал своими глазами убедиться, так это или не так. Ну, и так это или не так. Автоматы, вам скажу, все, у всех калаши. Там... Нет, так или не так, я хочу ну, услышать. Так или не так? Ну, хорошо, вам сказали. Здесь так или не так? Честно, я еще не разобрался. А то, а. то есть, я додумал, здесь у всех автоматы заграничные. И, если взять а, эти, артиллерию, я здесь не видел. По картинкам я вам тоже не могу сказать. Правильно? То есть войну я толком не видел. Каким оружием нас долбят, я тоже не видел. Долбит постоянно. Вот что долбит, да. Прям реально долбит. Я прям в шоке, что я сам выжил, даже несмотря, что сколько там до Северодонецка мы дошли там за две недели, получается, образно, да. Я вообще был в шоке, что я выжил, потому что долбили днем и ночью нас. И свои, и больше чужие. Ну, было, такое попадали. Как я вам могу сказать, не видя того, что утверждать конкретно, что здесь Но происходит? Но нацисты есть Нацистов я здесь не видел. Я же говорил специально даже. Но компанию. верите в это, Да. В этом? Да. Я вам скажу, нацисты у нас даже в России есть, они в каждом городе есть, но их здесь не видно. Да, конечно, они в России. Но где а они должны быть? Вот я даже смотрел вот репортаж про этого, этот рыжий такой по боям без правил, он там что-то накосячил, убежал куда-то там за границу и потом зехайкал там с нацистами там или в Польше, что ли, угорал. По концовке сейчас опять... А вас да. сразу взяли, да? Вот русские сразу согласились, чтобы вышли добровольцами. добровольцем. Да. Там... Вот сразу вы пришли. Я позвонил, сообщил, то что там судим, не судим в армии. Ну то есть они вообще на человека не смотрят, да? Вот если с вами поразговариваешь, например, я думаю, что украинцы вас бы в армию не взяли. Ну и что? Я просто говорю, вот я слушаю вас 20 минут. Это все такие в русской армии добровольцы? Если по умные люди, там, военные. А вы что, себя тупым считаете? Нет, я говорю, по-военным. Вы себя считаете умным? Я считаю себя необразованными. Умные люди — это там, которые, как вам сказать, историю, вот как вы знаете. Понимаете? Но умные люди, знающие, как, кто с кем, когда разговаривает, да, вот если они не силен в истории, да, вы это сразу поняли. Да вы ни в чем не сильны. Ну я вам серьезно говорю, вы приехали за бабки пускай, убивать украинцев, пускай. а рассказывайте мне о какой-то Третьей я, мировой войне. Хорошо. Не я, я я вам... закончу. Я... Я, не, я закончу. Вы приехали за деньги убивать украинцев. За деньги. Пускай будет по-вашему. Причем здесь по-вашему? Вот я вам слушаю 20 минут, вы какой-то идиотизм рассказываете. Пускай. Вот пу пусть ваши соотечественники это смотрят. Ну то есть в добровольцы записываются ну, полные какие-то идиоты. Да? Вы говорите, ну я, я честно вам скажу, а если... вы говорите, что вы не образованы. Я еще не разобрался, есть ли нацисты. Как, как условия здесь, хорошо? Как он... Именно здесь, Да. здесь хорошо. Хорошо. Да. А русские почему украинцев убивают в лагерях пленных? Вот. вот я тоже про это не могу ничего сказать, но что? я вам скажу одну историю. Со мной в добровольцах был пацан, у него брат спецнази. Он непосредственно в России, ни на ЛНР, ни в ДНР, он в России охраняет ваших военнопленных. Угу. Он говорит, они там чай пьют, лежат, книжки читают, своими делами занимаются. Никто ни в чем не ущемляется. Они, он тогда еще рассказывал. Я, говорит, вообще в шоке. Брат, говорит, тоже в шоке, что вот так. Взять даже там больницы ЛНР, вот мне здесь рассказали. Я там не был, но что мне рассказали, больные также там чай, не чай, понимаете? С, слушая вас, согласен. Где-то может и есть такое, да? Смысле есть такое, это да? факт. Вот я под телевизором. Это факт. Я согласен. Это понимаете? факт. Ну и факт, что у нас есть и в нормальные места. Нет, я не знаю, есть ли в России нормальные места. Но вы приехали сюда убивать за деньги. Вы себя не нашли, я так понял, в жизни. Вы последнюю какую-то работу все организовали. Вот и поехали убивать украинцев за деньги. Вот вы просто в жизни не состоялись. Почему не состоялся? Ну, ну а кем вы работали? Вы, нет, месяц, нет. Вы, вы месяц, зарабатывали, Вы месяц зарабатывали, чтобы приехать. Почему? Мне дали 100 тысяч, я месяц отработал. Подождите, а что моя должна семья есть? Я все, я взял чисто на проезд. Нет, В смысле, ты... что должна семья есть? То есть за деньги, я, за деньги, я закончу, то есть за деньги, которые вы здесь заработаете, убивая украинцев, ваша семья должна есть? Это нормально? Я про работу, по которой вы сказали, где я не состоялся. Мне там заплатили мои... За полу... вы, вы сами говорите, вы не образованный. Я вы считаю, говорите, что вы не образованы. На какой а работе мне это, вы... а? мне это надо. А какому вы сюда приехали? Да живите там в своем Кемерово. Да согласен. Чего согласен. сюда приехали? Я же вам говорил, нам тогда сказали, ЛНР, ДНР, забьют, когда все дома разрушат, захватит ЛНР ДНР. А в, Кемерово, а в Кемерово, ну, то есть, нет, все хорошо жить, да? Там что? Какой уровень кто, жизни? Кто как хочет, так живет. А почему? Ну все, вот живите там как хотите. За 50 тысяч или за 40. Зачем сюда приехали? Я же вам сказал. За деньги. Пускай за деньги. За деньги. За деньги. Гражданской жене слать, правильно? Убиваю украинцев. Я убивать не переезжал. А, а куда? Ну Вы же на вину приехали. Что? В России все хорошо, прямся в Украину, да? Ой, сколько? сколько всегда сколько? хорошо, там 12. Сколько до Кемерова от границы? российско украинская Я ехал. Это Сибирь. Знаю, Боя я... Боялись, что туда придет НАТО, да? Почему именно в Сибирь придет НАТО? Как? Третья мировая началась. Ну и что? Так она уже давно вы говорили идет. Сперва она была такая, сейчас такая. Ну Европа, НАТО, базы, все дела. Кемерово. Сколько, сколько получается? Европа. Я там не силен, да? Сколько было хороших городов, где было все хорошо, и пришли там американцы, там, и все было стало плохо, например. Не было таких случаев. Ну тогда, вы меня извините, мы просто телевизор раньше другой смотрели, история нас, разная. К куда реальность? в Европе пришли американцы? И куда? Я, я все, я вывожу, не могу. Куда пришли американцы? Я, я не буду К -к -к Какую раз, страну захватили американцы? Вы хорошо там знаете историю, там, знаете, когда числа какие-то, там, как, в какие года, года, там, не знаю, там, имя, фамилии. Это, это я вам уважу, что у вас такая хорошая память, что вы начитаны это все хорошо. Чего русские сюда пришли? Я уже ответил. Хотите что-то сказать своим соотечественникам? Нет. А что? Ну скажите, как происходит Третья мировая здесь. А они все как, как с нацистами? Все сами видят. Ну. Все равно, если вот так разобраться, там процентов, как, как бы кто друг у друга грязи не поливал, 10-30% всегда там правды увидите. А, а там много так думают, так как бы? Я как могу за всех сказать? Ну, жена ваша за... тоже самое думает? Ну, жена по-другому там думает. Как? Ну, я, то, что я здесь оказался, там у нас другие причины были. Какие? Ну, это лично я. Мы же не будем за мою жизнь раз... Э, это, ну, раз типа сказать. кеш? А? Кеш. Че кеш? Ну, кеш. Фу. За убийство. Че кеш за убийство? Ну, жене кеш слали за убийство. Взять я не собирался. Я... Вы если бы изначально меня слышали, я сказал, что я как вспомогательные силы ехал, то есть помочь. Если бы вы меня слышали, я бы вам сказал. я слышал то, что если я не понимаю, как воевать, меня на передох никто не кинет. А с чеченцами воевали? Я? Да. А где бы я с ними воевал? Да не, ну типа вы же с Ахматом сюда приехали. И что? А, нет, а, не? получается... Они только командиров своих ставили, а в Чеченце, среди, среди нас были с Казахстана, ну, со, со всей России. Пришли. Хохлов, да. читайте книги, учите историю. Да. Я буду см такой. Смотрите нормальные источники информации и, может быть, да. когда-то вы поймете и к вам дойдет, что вы с паролей Глобальную фигню в своей жизни. Может быть. А может, и нет. А может, я уже так думаю. Знаете почему? Потому что Россия, если направляет войска, да, то есть даже добровольческие, недобровольческие, и если закидывают наперед, то это же люди, она же этих людей обучала войне. Правильно? И пускай она обученных людей и закидывает. А у не таких добровольцев, как мы, если на то дело пошло. У меня, есть, вы, извините, я, ответ... я смотрю на вас, вот то, что вы говорите, вы, вы, вы, вы... они таких добровольцев, как мы, они... Все.